По традиции, в канун Нового года в обществе «Газпромтрансгаз» Чайковский вспоминают значимые события и подводят итоги уходящего года. О производственных и социальных проектах журналистам рассказал генеральный директор предприятия Сергей Петрович Сусликов. В этом году мы уже протранспортировали порядка 270 миллиардов кубометров газа, Понимали, что никакого послабления со ссылкой на пандемию никто нам не даст, и мы должны продиагностировать, отремонтировать, в зиму подойти с абсолютно готовой системой, полностью гарантированно обеспечивающей транспорт газа как внутренним потребителям, так и в дальние зарубежье. Важным производственным событием в уходящем году стало завершение масштабного капитального ремонта газораспределительной станции Сабали которая более полувека обеспечивала газом половину перми, включая стратегические предприятия. Мы полноценно вернули капитально отремонтированный объект, имеющий абсолютно ну, новый вид совершенно, там, совершенно другой порядок надежности, вернули в работу, вздохнули, с гордостью об этом доложили губернатору. и мы планируем теперь показать, провести совещание, показать, что мы сделали. 2020 год в обществе «Газпром Трансгаз Чайковский» проходил под знаком «Года инноваций» и был максимально насыщен событиями в инновационной сфере. На предприятии продолжается строительство турбодетандерной установки на ГРС «Добрянка-2». По словам Сергея Сусликова, газовики при Камье планируют первыми в «Газпроме» получать электроэнергию из энергии сжатого газа в промышленных масштабах. В стадии завершения еще один важный проект, реализуемый предприятием совместно с ОДК «Авиадвигатель» и ОДК «Пермские моторы». Внедрение более эффективного газотурбинного двигателя с малоэмиссионной камерой сгорания. Это то, на что обращаются экологические требования во всем мире, в том числе. Этого ждет весь «Газпром», руководство за этим следит очень внимательно. Среди значимых моментов социальной деятельности предприятия Сергей Сусликов отметил мероприятие к 75-летию Великой Победы и, прежде всего, восстановление газовиками легендарного танка Т-34, мероприятия, направленные на поддержку и развитие детского и юношеского спорта, оказание финансовой помощи медицинским работникам в размере 20 миллионов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты, а также новогодние подарки детям социозащитных категорий. Завершая разговор, генеральный директор общества «Газпром» «Трансгаз» Чайковский поздравил жителей Прикамья с наступающим Новым годом. Следующий год, будет ли он проще, не знаю. Будет интересней факт. Вот. Вот я хочу, чтобы мы вошли в этот год с хорошим настроением, с таким оптимистичным, что вот что бы ни случилось, мы все равно победим. Всех с наступающим Новым годом, от всей души.